Сейчас наука выполняет в некотором смысле роль инквизитора, то есть не пускает инакомыслие в свои пределы. Другое знание в нее ересь. Такое сопротивление иному знанию необходимо, чтобы выработать лучшее, то, что пробьется сквозь любые преграды, чем тогда наука отличается от средневековой инквизиции. Ну, в этом, в этом аспекте ничем. Да, вы абсолютно правы. А, да, наука и инквизиция. Знали бы те, кто сгорели ради науки на кострах, что сегодняшние ищущие именно их будут ставить в параллель. Хотя вот, вот, так, вот такие парадоксы, да, вот так причудливо тусуются колода. В какой-то степени да, достигшие определенных результатов, достигшие очень серьезным с очень серьезными жертвами, очень серьезной кровью, очень серьезным трудом, сам становится палачом. Это такой алгоритм, очень древний алгоритм, архаичный алгоритм, который нам еще описывали греческие мифы, а конкретно история между, как его фамилия, между Сфинксом и Эдипом. История, которую потом развивали герметики и оккультисты xviii xix века. История, в которую алхимики заложили в качестве прообраза своей алхимической парадигмы при превращении неблагородного в благородное. История, которая описана у Христиана Розенкрейцера в его мифе Алхимическая свадьба Христиана Розенкрейцера. История, когда победитель Сфинкса Эдип сам становится Сфинксом. Такова Таков алгоритм. И сегодняшняя наука, вышедшая из зажигаемых на констрах алхимиков и ученых, ищущих магов, испытавших все ужасы аутодафе. Сегодня стали сфинксами, сегодня стали охранителями и инквизиторами. Вот такая шутка магическая. Да? Так оно и есть, есть. кто-то должен выполнять эту работу во имя естественного отбора. Только самые сильные и проверенные алгоритмы должны прижиться, должны перейти в будущее. Инквизиция разбиралась с этим вопросом по-своему, своими дикарскими методами. Сегодняшняя наука уже более интеллигентно решает этот вопрос по форме, но не по содержанию. Но задача у него та же самая, все должно быть проверено. Для чего? Для того, чтобы выдержать испытания в будущем времени. Понятно, что при такой алгоритмике огромнейшее количество научных знаний, новых теорий просто не выдерживает давления. Лекарство, которое могло бы сегодня спасти жизнь и спасает жизнь очень многих, было изобретено и придумано 20 лет назад. Но эти 20 лет назад проходилось степень абрабации. Кто позволил? пустить его раньше. Любые научные гипотезы требуют проверки и подтверждения. С милостью невероятной являются возможности некоторых ученых и поступки некоторых ученых, которые преодолевают инерцию религиозного невежественного сознания добиваются все-таки своего. Мы сейчас живем с вами, вообще, друзья мои, в парадоксальную эпоху, наверное, такого за всю историю человечества еще не было. Может быть, в других мирах было, а в других не было. Мы одновременно живем и в XV, и в XXI веке. Человечество имели в виду, не каждый сам по себе человек. Хотя есть люди, которые умудряются как-то смещать. То есть мракобесие религиозное 15 века, а смартфоны и телефоны 21. -го. Такого дикого разброса в невежестве разума и в возможностях технического прогресса еще не было никогда. Говорят, что такое было в Атлантиде перед ее разрушением. Вот. Но вы не верьте это, все. Правда, это все не верьте. <с> Мы переживем эту катастрофу немножко по-другому. Мы должны ее пережить, да, потому что такой дичайший разброс сознания это аномалия, это аномалия. Но при этом природа говорит, все должны были Вот я не знаю, как вы будете решать этот вопрос, но убивать нельзя, ни тем, ни тем. <с> Договаривайтесь. Алгоритмы договора еще не выработаны. В этом отношении мы дико проигрываем в темпе. Сознание 15 века не поймет сознание века 21. В обратной последовательности можно сказать то же самое. И 21 век не поймет 15. Надо снижать эти границы. Надо убирать этот разрыв должны пойти навстречу друг другу, одни отказаться от своего мракобесия, а другие от своего антагонизма ко всему, что не прошло проверку естественного. Напора. Здесь наука зеркало, кривое зеркало той же религии. Они как уравновешивающие друг друга системы. Чем больше глупости в одной системе, тем больше мракобисия в другой системе. Как только их обоих начинают выпускать, начинается больше свободы. Никогда не бывает игра в одни ворота. Они отражают друг друга. Долго можно тыкать друг друга пальцем, кричать, это он начал первый. В любом случае и религия, и наука, это показатели, а не причины. Причины. Возвращаясь опять же к причине, она находится у каждого ровно посредине своего собственного мозга. И не надо ее искать в другом мозгу. В мозгу соседа ее искать бессмысленно, ищите ее внутри себя. Снизьте границу между XV и XXI веком в своем сознании, и процесс будет запущен, по крайней мере, хотя бы в одной отдельно взятой голове. А там, глядишь, эффект 101 первой обезьяны распространится и на все остальные головы. Начните ее, начните. Какая разница как, мы все занимаемся одним и тем же делом. Просто формы может быть разные, а суть-то одна.